Всем привет, меня зовут Макс. Правильно, сегодня расскажу вам, сюжет э, про то, что где можно жить лучше. Сейчас я снимаю на новую камеру, думаю, она будет покруче. Э, когда покупаешь другую камеру, ты, естественно, купишь нее много лет, много. вообще а это завод, если честно, быть нумерам ту, то ей год, а этом ей еще не год, поэтому понятно все. Нажми месяц, ставь лайк, подписывайся на канал, и я расскажу тебе, наверное, про то, что где лучше жить в Африке. В Азии, хотя можно по странам, э, или же там США, Канада, Бразилия, Европа, Австралия, Австралия. в общем Австралии там большой океан, в Украине там черное море, в России огромное море, в Китае море. В Индии, огромное море, Индия огромное море, хотя лучше отдыхать, говорят Египет. Поэтому Африка, Египет, крутое море. Но если мы вспомним, давно перекрутим это все то понимаете, что много лет прошло, и там, мам, люди жили тысяча лет назад. Но лет назад динозавры вообще были очень вот в курсе. Читайте динозавровские комиксы. А, так вот, там, кхм, в Африке много людей было. Часто их не так много. Кстати, о Европа нам да, вместе взятом И тут я посчитал, посмотрел, что Африка, если сравнивать с Россией, даже плюс СССР, ну то есть просто СССР против Африки, то Африка всегда выигрывает, а нам просто грубы. США тоже самое, плюс Канады, конечно, я не читал, плюс Канады, США. США и Канада против Африки я еще читал, э, вот так вот. Ну если их объединить, то получается, ну даже не знаю, я вообще сейчас не могу узнать поэтому хочу знать, вообще-то наверное, поискать. Но все же, кто лучше, какие лучше можно, например, отдохнуть. Я-то думал, Австралия раньше, то себе до сих пор думаю, что Австралия здесь еще кусочек Японии, между Китаем там живет, типа можно ну, не типа не хорошая, поэтому типа, можно и там что-то и подумать. Ну, в общем, мой суть ролик в том, что об Африке, и в Австралии, и в Бразилии, и США круче. Россия там не знаю, она тоже круче по-любому. Там просто огромное море, ну, скорее всего, там нефть, аз, кто бывает, там из воды пускают на них на в России неизвестно еще, что там происходит, там большая территория, естественно, разные моря, ничего неизвестно, поэтому если вы живете в России, поездите по морям в России полностью и узнаете, хотя будет немного Узнайте, напишите в комментариях, как там дела, будет интересно. А с вами был Макс Прайм, всем удачи и пока!